Господа, сегодня я хочу поговорить на серьезную тему о войне против шорт в стиле Карга. Не знаю, когда начались все эти гонения, но недавно я прочитал статью в Wall Street Journal, и там эти шорты подверглись нападкам, мол, множество хороших вещей изобрели в 90-е, но шорты Карга к ним не относятся. Эту газету я убрал подальше. Ребята, сегодня я дам вам пять подсказок, как избежать этих нападок. В статье рассказывается о женщине, которая была замужем за одним парнем 11 лет. Она нашла в его шкафу 15 пар этих шорт и выбросила их на помойку. Вы можете себе представить нечто подобное? Даже Тим Ганн, гуру в сфере моды, даже он говорит, что такие шорты – самый немодный прикид в моем шкафу. Что ж, Тим, так почему ты все еще хранишь эти шорты в своем шкафу? Хотелось бы мне знать. Так что, ребята, в этом видео я дам вам 5 советов, чтобы вы с гордостью могли носить свои шорты. Готовы? Совет номер один. Объясните людям, как удобны эти шорты. Знаете, как отец, когда я езжу в Диснейленд с детьми, я не хочу все время таскать на спине рюкзак, мне жарко. Я могу положить в карманы шорт, бутылку воды, ключи, книги. Я могу даже грязный подгузник донести до машины в этих шортах. В них полно места. Далее я хочу обратить ваше внимание на то, что эти шорты являются классикой. Давайте вспомним Вторую мировую войну, что было на парнях на побережье Нормандии. На них были брюки Карга. Было облачно, была плохая погода. Но если бы погода была жарко и было солнечно, они, скорее всего, носили бы карго-шорты. Так что, на самом деле, карго-шорты претерпели естественную эволюцию. Так что, ребята, на вашей стороне самая история. Третий совет, чтобы оправдать свой выбор, просто скажите, что у Антонио Сантана есть пара карго-шорт в его шкафу. И если недовольных это сразу не поставит на место, придется применять более радикальные меры. Совет 4. Начните прятать эти шорты в своем шкафу. Кладите их на дальние полки и убирайте подальше так, чтобы ваша спутница не нашла их. Она будет искать в очевидных местах. Найдите места, где можно спрятать эти шорты. Может быть, на кухне или в кладовке. Или спуститесь в подвал и спрячьте в дальнем углу. Но только положите их в пакет, нам же не нужно, чтобы они там покрылись плесенью. Кроме того, чаще вызывайтесь постирать вещи. Мужчина, который берет на себя стирку, заправляет всем домашним хозяйством. Пятый совет звучит немного экстремально, он заключается в том, чтобы вы никогда не снимали свои карго-шорты. Носите их, как вы носите нижнее белье. Они должны прирасти к телу, ходите в них в душ, ходите в них в бассейн, никогда не снимайте. Если в вашем доме случился пожар в 2 часа ночи и все выбегают из дома голыми без одежды, вы бежите в карго-шортах. Ребята, в этом вопросе мы должны держаться вместе. И я не просто тут болтаю о чем-то, я собираюсь принимать решительные меры. Я собираюсь подписчикам, кто желает раз в неделю отправлять карго-шорты из разной ткани, разного покроя, разных цветов. И у некоторых будет такая плотницкая петля сбоку. Они будут достаточно длинные и с достаточно плотной тяжелой материи. Как я уже говорил, ребята, у меня есть пара таких в моем шкафу. Они идеально подходят для определенных целей. Ребята, с нашей сервисной службой мы с вами просто переиграем гонители этих шорт. Мы задавим их количеством. Если ваша спутница выбросит эти шорты, пускай. Вы всегда сможете пойти на почту и получить новую пару каждую неделю. Ребята, я сам прослежу, чтобы у вас всегда была пара этих шорт. Пишите в комментариях, если вы в деле. Увидимся в следующем видео.